Вот и подошел к концу весенний соревновательный сезон. Как обычно, не обошлось без скандалов. Ситуация с судейством не изменилась. Непонятно, что творится с Федерацией, да еще и на России отменили призовы, даже за победу в абсолютной категории. Выдержите здесь, вам всего доброго. Но не может не радовать тот факт, что большинство турниров, проводимых на юге России, всегда отмечаются хорошей организацией и отношением к делу, созданием настоящей атмосферы праздника и соревновательного духа. Но как обычно, сами соревнования зачастую сильно за. Этой весной на сером небосводе российского бодибилдинга зажглось несколько новых звезд. И с каждым годом на соревнованиях появляется все больше молодых спортсменов. Конечно, стоит начать с главного турнира этого сезона – Кубка России в Краснодаре. Но не будем спешить. Настоящим открытием этого соревновательного сезона стал новоиспеченный атлет команды «Живая сталь» Мохаммед эль мам Для тех, кто не в курсе, Мухаммед живет в нашей стране с 2009 года и является гражданином России с 2013 года, показав отличную форму, Ему удалось забрать все золото турнира в Санкт-Петербурге, да еще и захватить с собой Кубок Прогресса, который оказался приятным бонусом и показателем того, что в этом году он отлично потрудился. И на Кубок России в Краснодар он ехал уже в статусе главного фаворита. Еще один представитель Питера, Игорь Федоров, в этом году здорово спрогрессировал и был как никогда близок к победе, но немного не получилось сделать лучшую форму. Как итог, второе место, которое является не самым плохим результатом, ведь годом ранее он был всего лишь на пятом. Еще один триумфатор Кубка. Санкт-Петербурга, Серега Тарануха, в этом году отмечает своеобразный юбилей ровно пять лет соревновательной карьеры, за которую он не пропустил ни одного сезона. И не нарушая традиции, в этом году он завоевал практически все, что только было возможно. Подготовка на Питер получилась довольно спонтанной, точнее, ее просто не было. Но Сергею, который круглый год находится в отличной форме, хватило всего четыре дня, чтобы подвестись к Питеру и завоевать золото в категории 90 килограмм. Но самая горячая баталия во всех смыслах этого слова произошла шли в Краснодаре на 42-м Самсоне или Кубке России. Для начала Марина Рудакова завоевала бронзу в категории боди-фитнес-юниорки. Сергею Тарануха второй год подряд не было равных в абсолютной категории по классике. Мохаммед Эль-Эмам последовал примеру товарища по команде и с уверенностью забрал абсолютку на России. Повторил успех Кубка Питера, добавив к этому еще и Кубок Прогресса, но уже в категории 100, где упорную борьбу ему навязал Андрей Шепелюк, который незадолго до этого на турнире «Сибирь Пауэр Шоу» Произвел настоящий фурор и удивил всех. Изначально Андрей приехал на турнир в статусе темной лошадки, а в итоге забрал первое место в категории до 100 и в абсолютном зачете, сумев обойти в финале самого Ивана Водянова. Также в этом сезоне ему покорились Кубок Москвы и Центрального федерального округа, Кубок Черноземья и Кубок Курской области. Курьезный случай произошел у Владислава Мошкина на Кубке Каспия. Завоевав золото в категории 90 и показав ядерную форму, наш спортсмен уже готовился к зарубе на абсолютной категории. Но не тут-то было. Денис Малеев каким-то чудом забрал категорию свыше 100 и добавил к этому звание абсолютного чемпиона. Наверное, родные стены и отцовская поддержка в лице главного судьи помогли. И когда у всех участников возникли вопросы, судьи приняли свою любимую позицию, опустили глаза и набрали в рот воды. Но Владислав решил отстаивать свои права и пошел до конца. В итоге уже на банкете, когда все разошлись, к нему подошли и сказали, что судьи что-то напутали и неправильно подсчитали бабы. Денис отдал кубок, и денежный приз Какие выводы можно сделать из этой ситуации Решайте сами Если видите несправедливость, отстаивайте свои права до конца Ну а Владислав Мошкин Также добавил в свой актив звание Абсолютного чемпиона Рязани и Архангельска Пауэрлифтер Тимур Гадиев Привез победу с чемпионата Европы GPA IPO в Греции И собрал сумму в 950 килограмм 380 пресет 225 жим 345 тяга Отличный результат, при том, что все это было после операции Которая прошла в ноябре ну а наши бодибилдеры, уже в статусе абсолютных чемпионов России, продолжили свое путешествие по югу России. Ни для кого не секрет, что Тарануха – универсальный атлет с феноменальными данными. Сергей с легкостью взял свою категорию и абсолютку в классическом бодибилдинге на турнире в Сочи «Давид Кап». И так как душа просила большего, Серега заявился еще и в категорию 90 килограмм, где ему снова не было равных. Игорь Федоров получил только третье место в категории свыше 100, где выставил лучшую форму. И это отметили все, кроме Сочи. Судей. второе место занял местный спортсмен а алексей тронов занявший первое место сам удивился подобному результату но оставим это на совести судей и конечно вне конкуренции также оказался спортсмен команды живая сталь мухаммед эль эмам который взял не только категорию 100 но и абсолютное первенство по бодибилдингу таким получился весенний соревновательный сезон для многих он стал отличным трамплином появилось много новых талантов и в очередной раз наши спортсмены доказали что команда живая сталь Номер один в России и к каждому сезону подходит максимально ответственно, создавая только чемпионов и профи. Увидимся в следующем сезоне, а пока можете отслеживать подготовку лучших спортсменов России в нашем паблике ВКонтакте. Там вы всегда найдете тренировочные программы, планы питания и схемы приема витаминок. А эксклюзивные фото и свежие новости первыми можно увидеть в нашем Инстаграме. Спасибо за просмотр и подписку. Всем счастливо!